Я буду использовать в этом курсе чакральную модель психики. На мой взгляд, она наиболее полно описывает наше устройство. Это древняя модель. Она взята из различных духовных и магических традиций. И в славянстве эта модель есть, и в восточных учениях эта модель есть. Почему я ее беру? Потому что обычной психологии недостаточно. Обычная психология, если вы знаете, она исследует только первые три чакры. Верхние чакры она практически не исследует, как будто бы их нет. Они есть. Поэтому мы начнем с того, что найдем в себе и почувствуем в теле все основные энергоцентры. Что такое вообще эти чакры? Чакры это части психики, которые отвечают за определенную сферу жизни и определенные скажем так, энергоинформационные потоки. Все у нас существует 7 основных центров. Их гораздо больше. Они есть там маленькие, есть каналы, но мы поговорим сейчас про основные. Итак, первый центр, он находится у нас в стопах и в промежности. То есть наш первый центр отвечает за физическое тело. Физическое тело – это дитя планеты Земля. Мы все дети этой планеты. И планета постоянно дает нам энергию на поддержание физического тела. У физического тела есть определенный возраст и определенное время его жизни. И пока человек жив, вот его программа жизни продолжается. Мы постоянно берем энергию из земли. Энергия берется через стопы, проходит по каналам ног, берется через промежность и соединяется в позвоночнике, и дальше она поднимается вверх и выходит из головы, как вот такой вот фонтан у кита в космос, к Творцу, к Богу, к Абсолюту, к Создателю, к Высшему Я, Духу, как хотите, так называйте. Это не имеет значения. Но однозначно куда-то уходит вверх. Вот. И мы, по сути, являемся таким вот проводником энергии Земли туда. Что происходит дальше? Это энергия Земли. Она попадает в наше тело, дополняет физическое тело и переходит во второй центр. Он находится, вот примерно где у меня находится ременная пряжка, ну и у вас тоже. Он называется Сватхистана. Этот центр отвечает за накопление энергии. То есть вот представьте, мы ее как бы втянули, потом она накапливается. И если вы обладаете экстрасенсорными способностями, я надеюсь, или будете обладать в конце курса, то вы сможете, посмотря, например, на свои руки, увидеть такую вот дымку, примерно там 3 сантиметра, 5 сантиметров. Эта дымка, она проходит по всему телу. Эта дымка есть эфирное тело. То есть это энергия, которую физическое тело взяло, а эфирное сложило. И эта энергия, она отвечает в целом за вашу бодрость деятельность, потом будет отвечать за ваши желания, в целом за вашу активность. Плюс еще эта энергия является защитным слоем. Она как бы с второй чакры выходит и так вот нас обволакивает. Всякие там вирусы, бактерии и прочие нехорошие существа, если у вас толстая эфирка, плотная такая, она не пропускает это. Точно так же, если мы говорим про, когда вы, например, с человеком ругаетесь, он энергетически тоже не только же говорит слова, он же еще и энергию выбрасывает с этими словами. Если у вас толстая эфирка, то его слова, нехорошие, даже матные, они отскакивают ему назад. Если же у вас эфирка тонкая, и вы в целом такой человек, жертвенный, жалостливый, то вы все это все принимаете. Оно потом как-то у вас сварится, и вы можете даже заболеть. Вот если вы слышали, что такое сглаз, сглаз – это когда ваше эфирное тело пробивает другой человек своим посланием. Ну и потом ходите неделю обычно. Вот неделю температура длится, это время для заделывания эфирки. Вот. Что нам важно будет знать? То, что это эфирное тело – это тело ощущений. И боль, которую испытывает практик, стоя на досочках, она связана с тем, что вы себя отождествляете с телом физическим, но если вы себя начнете отождествлять больше с эфирным телом, то есть энергетическим, боль ну свою интенсивность начнет уменьшать. Это нам потребуется для практики. Дальше энергия переходит в третий центр. Это центр Манипура. Он отвечает за волю, за мотивацию, за эмоции. И, это наше астральное тело, оно потолще, но оно такое более рыхлое. Это примерно расстояние вытянутой руки. Вот. Еще это тело сновидения, но мы про это пока не будем говорить, потому что это отдельная сложная тема. Именно в нашем астральном теле и происходит так называемое психологические травмы, блоки, сгустки, про которых я скажу чуть позже, как они формируются. Но вот они формируются там и откладываются. Что происходит? Получается то, что дальше энергия поднимается еще выше, до центра анахата. Анахата — это наша личность, наше эго, образ себя, картина мира. Но в глобальном плане анахата отвечает за то, чтобы объединить энергию Земли и информационный поток духа из космоса. То есть это является такой как бы объединитель, потому что само по себе состояние любви это состояние согласия и объединения, единства. И вот если у нас наша анахата хорошо работает, мы нормально тогда объединяем себе и материю, и дух. И тело молодец, и душа тоже красотка. Если у нас анахата работает, хотел сказать матное слово, но не скажу, не очень хорошо работает, то у нас тогда будут крайности. Либо мы зависаем в материальном мире, либо мы отлетаем в духовный мир и отрицаем материальный мир. Дальше энергия поднимается еще выше, и с момента, когда она прошла анахату, Энергия сама по себе, ее становится меньше, и мы приобретаем больше уже информационную составляющую. Что значит такое информационная составляющая? Это описание энергии. Вот если энергия – это сила, то информация – это описание этой силы. Вот, например, конь – это энергия. А если я говорю уже «конь», рыжего цвета, который, допустим, пашет землю, то я уже информационно его описываю. И на уровне нашего горлового центра, это чакра Вишудха, у нас находится кладезь всего опыта. То есть все, что с вами происходило от момента зачатия до момента сегодняшнего, у нас складируется здесь. Дальше, кроме того, что есть ваша жизнь, есть еще опыт рода. Это генетическая память. Все, что происходило с вашими родственниками, через кровь, тоже хранится здесь. И здесь еще есть прошлое жизнь. Опыт других воплощений, он тоже хранится здесь. Но к родовой памяти доступ так себе. А к памяти прошлой жизни доступ вообще практически отсутствует. Но есть техники, я тоже провожу определенные, скажем так, консультации и, и занятия. Можно вспомнить прошлой жизни, поработать с ними, даже вот некоторые вспоминали. Да. Некоторые вспоминали и удивились. Нифига себе. да, Такое даже бывает. Вот. Дальше получается, этот поток поднимается еще выше. Это чакра Аджна, и это наше мировоззрение, наша система ценностей, система убеждений, система верований. То есть, по сути, вот морально-нравственные принципы, они содержатся вот здесь. Дальше получается так, вы пропускаете этот поток еще выше и отдаете уже его, скажем так, творцу, вышестоящую инстанцию.